Привет, меня зовут Роман Даров, это новости на Универтв. Давайте вместе узнаем, что интересного произошло в студенческий будни. Как изменится ряд институтов Казанского университета? Хантавирус грозит человечеству, есть ли лекарства? Куба Гагарина побывал в КФУ. В некоторые институты Казанского федерального университета будут внесены изменения. Такое решение приняли на прошедшем ученом совете. Какие вопросы стали главными на повестке дня расскажет Анна Глузнова?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 Лицензии дает возможность обучения в ординаторе по специальностям кардиологии, дерматовенерологии, стоматологии и другим направлениям. Были лицензированы программы фундаментальной и клинической медицины, медико-профилактического дела и формации. А теперь к другим новостям медицины КФУ. Ученые Казанского университета провели исследование, которое приближает открытие эффективного лекарства от хантавирусной инфекции на еще один шаг. Для этого наши исследователи изучили хантавирусы Старого и Нового Света. К чему привел эксперимент, расскажет Адель Шевелова.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 Всего Казанский федеральный университет представляли более 120 человек. Делегаты университета вышли с флагами России, Татарстана и родного КФУ. Как отметили представители вуза, митинг прошел в традиционном духе единения. К остальным новостям. В КФУ был выставлен главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина. Его разместили в холле главного здания университета на улице Кремлевская. В течение часа студенты вуза могли воочию увидеть и сфотографироваться с кубком.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 Продолжайте следить за нами в социальных сетях. До скорых встреч. Пока.